Приветствую, ребят! на своем канале. С вами Александр. В этом видео говорим о центральном матче второго тура в АПЛ. Несомненно, является этот матч Челси-Ливерпуль. Команда представлять особой надобности не стоит, но стоит отметить то, что Челси больше всего потратил денег в АПЛ на усиление своего состава. Это может быть, конечно, минусом, так как сыгранность игроков немного ниже, а вот Ливерпуль это может быть на руку, так как он более сыгран. Если посмотреть Смотрите, обе команды начали чемпионат с победы Челси во матче выиграл э, в Брайтона 3-1, а Ливерпуль ну, в очень таком сложном поединке против лиц играли 4-3. На старте сезона, конечно, команда Челси смотрится более эффективной, но букмекеры так не считают и э, отдают предпочтение все же Ливерпулю. На Челси коэффициент 3-3, на Ливерпуль 2-22, на ничью 3-8. Я бы не ставил э, в этом матче на какой-либо исход. Я бы рассмотрел здесь более атакующий футбол, так как команда вряд ли будет отсиживаться в обороне и рассмотрел, рассмотрел следующие прогнозы. В первый прогноз обе команды забьют за 1,53, второй прогноз 2,5, тотал больше за 1.65 ну или же для более рисковых можно соединить этот прогноз и поставить обе забьют плюс тотал 2.5 за 1.8 напомните ребят, что это только мое мнение и мое видение я за хороший футбол ставки додают азарта но игра может повернуться в любое время в, в любую сторону и происходить может все что угодно это чисто аналитика мы посмотрим конечно же в долгосрок на проходимость сделаем какую-то статистику ну и я бы хотел увидеть вашу поддержку поставьте лайк этому видео если вам понравился прогнозы вы с ним согласны ставить или нет это ваш выбор ну и пишите ваши комментарии по поводу этого матча какие у вас есть мысли, догадки там и так далее. Ставьте с умом, играйте с умом, не ставьте все деньги на ставки, играйте от какого-то бюджета, ну и будет вам результат. Всем хорошего настроения, хорошего просмотра этого матча, до скорых встреч, пока-пока.